Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Если вы следите за моим каналом, то вы, наверное, в курсе, что в моем автомобиле установлена мультимедийная система CC2+, на 3.32 и также вы, наверное, в курсе, что я прошил ее прошивкой от CC3, модифицированной от уважаемого разработчика Горд Гелин. Прошивка датирована 29 октября 2020 года. И также, если вы следите за обновлениями компании TIES, то в конце декабря 2020 года компания сделала некий новогодний подарок своим потребителям и выпустили обновление на все свои линейки моделей TIs. Так вот, на данный момент у меня установлена прошивка CC3 29 октября. И все, кто установил данную прошивку, столкнулись с такой проблемой, что возникает ошибка при авторизации в Яндекс-сервисах, такие как Яндекс-навигатор или Яндекс-музыка. Также столкнулись с проблемой обновления приложений в Play Market. Так вот, в обновленной прошивке от 28 декабря 2020 года разработчики TIES все, все эти проблемы поправили. И, собственно, вы спросите, а как же нам поставить обновленную прошивку, если у нас устройство не CC3? От себя скажу, что на данный момент в открытом доступе на форме да, данную прошивку не найти. И вряд ли в ближайшее время она вообще появится, так как в крайнюю прошивку компания TIS внедрила некую защиту, чтобы мы с вами не смогли на другие устройства данную прошивку поставить. Но наши светлые умы, такие как Виталий Горд-Гелин, все-таки сумели эту защиту обойти, и теперь мы сможем данную прошивку поставить на наше устройство, не покупая при этом само устройство CC3 и сэкономив на этом деньги. Как я и говорил, в открытом доступе вы эту прошивку нигде не найдете, а чтобы ее получить, вам необходимо обратиться к Виталию Гордгелину. Все контакты у меня будут в описании под видео. Если вы обратитесь к Виталию и получите прошивку, то, соответственно, он вам также направит инструкцию пошаговую, где будет все расписано, как и что нужно будет сделать, как установить, в общем, всю последовательность действий. Если вдруг вы не разберетесь в этой инструкции и не сможете установить, пожалуйста, не пишите Виталию свои вопросы, и не пишите, что у вас не получилось, а напиши подробнее и так далее. Вы можете обратиться ко мне в ВКонтакте, либо в любой мессенджер. Я для вас подготовил видеоинструкцию. По установке данной прошивки данного обновления. И соответственно, если вы обратитесь ко мне в, либо ВКонтакте, либо в любой мессенджер, то я вам эту видеоинструкцию предоставлю. Эту видеоинструкцию я на свой канал выкладывать не буду, потому что у нас с Виталием была некая договоренность. В общем, по прошивке по ее получению обращайтесь к Виталию Гордгелин. По видеоинструкции данной прошивки как ее установить, обращайтесь ко мне. Ну и, друзья, давайте перейдем к самой прошивке. Вот она у меня установлена, свежая прошивка. Кстати, напомню, что данная прошивка – это не модификация, а официальная прошивка, скачанная с официального сайта CC3 и установлена на данное устройство. Никакие модификации она не проходила. То есть сама инструкция по установке включает в себя установку стоковой прошивки и далее уже ее активация. Так, давайте я вам сейчас покажу для наглядности, что данная прошивка у нас является крайней системой обустройстве. Итак, смотрим. Система АПП от 28 декабря 2020 года. Данная прошивка на момент записи данного видеоролика является крайней. Как я и говорил, выпущена в конце декабря. В данной прошивке разработчики TIS поправили все косяки, связанные с Яндекс-сервисами, а также с PlayMarket. То есть в данной прошивке мы с такими про... проблемами с вами не столкнемся. И про главный экран поговорим немного позже. Давайте пройдемся по ChangeLog. Какие изменения у нас вошли в крайнюю прошивку. Итак, мы видим, что прошивка была... Выпущено несколько раз. Основные изменения были в прошивке от 23-го. Далее они добавили какие-то изменения 25-го. И крайние изменения было 28-го. Все это в, в, в крайней прошивке у нас будет. Как мы видим, что здесь очень много изменений. Давайте пролистаем до конца. Вот она, та, которая была установлена от 29-го и, соответственно, так, которая установлена у нас. Давайте с самого начала начнем. Многие, конечно, здесь изменения нам будут неинтересны, но все же, смотрите, оптимизирован алгоритм сигнала GPS, усилена возможность поиска сети в местах с плохим сигналом. И на самом деле, друзья, в предыдущей прошивке почему-то у меня спутники GLONASS не отображались, хотя на изображении они были, но почему-то индикатор показывал по нулям и так далее поддержка отображения изменений передачи данных 4g в строке состояния но ну, это не интересно решена проблема функционируем клавиши входа в аккаунт яндекс навигатор отлично так и вот самое главное исправление также которое было связано с громкостью сабвуфера она по четвертым пунктам добавлена функция синхронизации громкости сабвуфера с основной громкостью устройства то есть на предыдущей прошивке пользователи столкнулись с проблемой, соответственно, громкости саббуфера Она там некорректно работала. Так, в эквалайзере обновлены настройки положения звукового поля. Окей, отлично. Добавлена возможность быстрого переключения Bluetooth музыки на главном экране. Это мы с вами посмотрим уже позже. Добавлена возможность быстрого переключения онлайн-радиостанции на главном экране. Это тоже мы посмотрим немного позже. Добавлена функция быстрого выключения радио на главном экране. Это все у нас относится к главному экрану. Мы с вами все это посмотрим немного позже. В основной интерфейс добавлено отображение обложек. Okay. Так. Для тех, у кого установлен CANBAS модуль, в данной прошивке входит обновление программного обеспечения CANBAS. Отлично. Так. Оптимизирован алгоритм работы гирокомпаса. Но это актуально только для тех, у кого оригинальная CC3. Нам это не интересно. Так, оптимизирована функция зеркального отображения камеры переднего вида. Да, была проблема в той прошивке от 29 что при переключении зеркальности фронтальной камеры переключения не происходило. Поэтому необходимо было устанавливать специальный патч также от разработчика Горд В данной прошивке этот косяк поправили. И, соответственно, никакой патч устанавливать не нужно будет. Так, здесь у нас 13-м пунктом идут голосовые команды. Добавили приложение Spotify. Также такие команды, как включить Машу и так далее. Но это вы можете прочитать потом уже сами, если вы активно пользуетесь такими голосовыми командами. Вот он Spotify. Так, TIS Online обновили. TIS Vision. Добавили снежную сцену. Отлично, это все у нас новогодняя тема. Дед Мороз, там олени и так далее. Также а, мультимедиа вас под, поздравит с Новым годом, если вы произнесете ей. С Новым годом, с новым счастьем, с новым чудом. Вот слышали, как поздравила у нас компания t Ну да ладно, давайте вернемся. 17 пункт. Так, Добавлено программное обеспечение связанное с Google. Решили проблемы с Google Play. Отлично. Оптимизировано программное масштабирование анимации и увеличена скорость времени программного переключения. Ну здорово. Итак, версия 23 декабря есть несколько недостатков, например, команды. Так, так, так. Навигатор не буду произносить, а то у меня сейчас мультимедиа это поймет и откроет. Открывается приложение Google Maps, а не Яндекс Это связано с тем, что в настоящее время Построение маршрута онлайн поддерживают только в Google Ну да ладно, с этими изменениями мы с вами ознакомились Их очень много, очень круто Компания Ties постарались в этот раз Так, Потом, после 23-го, они выкатили еще некоторые изменения Это, опять же, связано с голосовым управлением Здесь можно почитать подробнее, если вам интересно, сможете почитать. Так, картинка. В картинке на главном экране добавлена функция обновления нажатия. То есть, если вдруг у вас там что-то зависнет, тыкайте обновить, и у вас обновляется. Так, оптимизирована проблема с небольшой черной тенью в верхнем левом углу. Ну, те, кто ставил на официальное устройство CC3 прошивку от 23 могли с этим столкнуться. У нас она в данной прошивке уже будет исправлено оптимизируем проблемы невозможности ручной перезагрузки после обновления программного обеспечения окей, ладно и 28 декабря они выкатили еще одно точнее еще два пункта первым пунктом является скачивание приложений через их стандартное приложение TIS Там, насколько я знаю, что какие-то были проблемы при скачивании, ну и обновили TIS онлайн ну и как бы все все, круто, классно, молодцы Нас, в принципе, интересовал только Исправлена ли проблема с Яндекс-сервисами и PlayMarket И давайте сейчас пройдемся по главному экрану Сразу видим изменения Здесь у нас появился значок Bluetooth Если мы сюда нажимаем, у нас отображается телефон То есть мы можем запустить музыку в телефоне И переключить сразу на данный проигрыватель Нажимаем опять сюда, возвращаемся на обычный плеер. Также у нас потерпел изменение виджет радио. Теперь мы видим, что здесь у нас отображается обложка радиостанции. Здесь мы можем переключать радиостанцию, либо перейти в TI радио, нажав вот эту вот кнопку. Больше у нас никаких изменений не произошло. И давайте сейчас проверим авторизацию в Яндекс Яндекс.Навигаторе в той же Яндекс Музыки и также проверим, как у нас работает PlayMarket, обновляет ли он уже установленные приложения или нет. Интернет у нас сейчас подключен к мультимедии, также у нас отображается температура. И да, друзья, еще раз повторюсь, что данная прошивка CC3 подходит только на мультимедии S-Pro+, CC2+, и KingBits K2+. На все остальные устройства прошивка не идет. Просто вы постоянно пишите мне в комментарии, а пойдет на обычную SPRO, на обычную CC2, на CC2L. Нет, друзья, на данной модели не пойдет. Даже на CC2L Plus тоже не пойдет. Ну и в общем давайте проверять Яндекс сервиса. Итак, давайте начнем с Яндекс-навигатора, так как этот навигатор у нас установлен в этой прошивке по умолчанию. Так, я его уже предварительно открыл давайте нажмем кнопку войти здесь введен уже мой логин сейчас я введу пароль так входим все мы видим что мы авторизовались никаких ошибок не вышло потянулись мои данные ну и давайте попробуем теперь зайти в play market и обновить там текущие приложения так мы видим 10 обновлений давайте попробуем нажать обновить все итак у нас все обновляется точнее начинает обновляться давайте попробуем обновить не знаю youtube например так идет ожидание скачивания скачивается Процесс пошел, работает уже хорошо. Итак, отлично. Все у нас скачивается, обновляется, поэтому в этом плане они молодцы. Итак, теперь попробуем скачать Яндекс Музыку и посмотрим, подхватит ли он у нас сразу нашу учетную запись. Так, открываем. Итак, мы видим в левом верхнем углу, что прошла авторизация автоматически и все вот он мой плейлист с моей учетной записью все отлично, еще раз скажем, что TIIS молодцы, поправили все свои косяки, и да, друзья, еще вам хотел сказать про обложки радиостанций как сделать так, чтобы они у вас появились, компания TIIS считает, что Обложки должны иметь только те люди, которые живут в каких-то крупных городах, а люди, которые живут в поселках, в селах, там, в общем, не в более-менее крупных городах, обложек не достойны. Я сейчас нахожусь в городе, город Самара. И чтобы загрузить обложки, нам необходимо нажать вот на этот крайний значок, нажать обновить, и здесь у нас появятся радиостанции с обложками. Далее, когда мы уже начинаем искать какую-то радиостанцию то обложка автоматически подгружается если вы живете не в городе соответственно вручную вы установить город никак не сможете для этого нам потребуется некое приложение подмены местоположения сразу скажу название такого приложения которое я знаю это Fake GPS. на YouTube есть по моему видеоролик как им пользоваться, как загрузить обложки я вам это показывать не буду скорее всего оставлю ссылку в описании на человека который показывают данную инструкцию. В общем, обложки есть, и они у нас отображаются на главном экране, что, в принципе, тоже смотрится прикольно. В общем, по всем главным изменениям я вам, надеюсь, все подробно рассказал. И также фишка с оленями, про которую я вам говорил. Нажимаем сюда, выбираем тему, и вот она у нас. Тема с елочкой. Вот так вот это все дело выглядит. Соответственно, когда мы двигаемся вперед, то у нас вот этот Дед Мороз с оленями тоже едет. Прикольно, конечно, но использовать я это, конечно же, не буду. Вот демонстрационный режим, как это работает. Видим, что медведь у нас бежит сквозь елки. с Новым Годом. Не, в этом плане, конечно, ТАИС молодцы. Не сбоят нас поздравлять с различного рода праздниками, такими как Новый Год, 9 Мая. Э -э, Насчет остальных праздников я не помню. По-моему, тоже какие-то поздравления были, но из тех, что я запомнил, это был 9 Мая и вот Новый Год. Дед Мороз и Олень, это, конечно, интересно, но, но все-таки с машинкой нам как-то более привычно. Ну Вот вроде все главные изменения крайней прошивки я вам показал. Я считаю, что прошивка вышла удачная. TI's в этом плане молодцы. Также не перестану благодарить нашего уважаемого разработчика Виталия Гордгелина за проделанную его работу. Поэтому, друзья, поддержите Виталия. Он старается для нас с вами, выпускает данные прошивки. Также добавляйтесь в группу в Телеграм, где мы переписываемся, где мы делимся различными идеями. Также помогаем, если у вас вдруг возникли какие-то проблемы с мультимедией. У нас там уже большое количество человек собралось. У каждого есть какие-то вопросы, какие-то проблемы возникают. Мы стараемся всегда людям помочь. Так что добавляйтесь, не стесняйтесь, пишите свои вопросы. Еще раз повторюсь, за прошивкой обращаться к Виталию. Все контакты я оставлю в описании под видео. Если нужна видеоинструкция подробная, как установить данную прошивку на свое устройство, то обращайтесь ко мне в ВКонтакте, либо в моей группе, либо личными сообщениями. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Я постарался объяснить все тонкости, все изменения данной прошивки. Соответственно, от вас мне нужна поддержка в виде лайка или комментария. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в мою группу ВКонтакте, также добавляйтесь в группу в Телеграм. В общем, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи на дорогах, всем пока!